Субботнее утро, оно ну, чем прекрасно, тем, что народ любит в пятницу поквасить, и, соответственно, утром в субботу многие из них еще спят, а отходят от вечерних гулянок, прогулок, и поэтому прекрасно выйти на улицу, пройтись, увидеть поменьше людей, я очень люблю такие моменты, но, кстати, сейчас уже 11 часов дня и, соответственно, люди уже начинают выползать, а я решил начать вести свой видеоблог. Вот. Много об этом читал, смотрел, думал, все никак не мог собраться, вот, и вот наконец-то решил. Маршрутки лучше всего сидеть и здесь вот, зале такое место, место вот, больше никого не много вот, говорить нельзя, потому что они здесь будет раздаться. Вот. Еще и люблю в маршрутке просматривать э, э, уведомления своего телефона, которые не всегда удается просмотреть маршрутки, поотвечать э, на комментарии. Вот. Э, собственно, переместиться из маршрутки в более. Э, глобальный мир, так сказать. Люблю маршрутки. С одной стороны, вроде бы, очень неуютная эта тема маршрутках ездить, А с другой стороны, очень интересно наблюдать а, за людьми. А, в зимнее, конечно, время, вот именно сейчас мне в маршруточке было очень, так скажу, я вам а, прохладно. Особенно потому, что я сидел возле задней двери, которая постоянно а, открывалась и еще и продувает. Вот но с другой стороны очень интересно посмотреть на людей как они себя ведут о чем они разговаривают вот. тема я когда жил в москве я очень любил смотреть на людей которые едут навстречу тебе по эскалатору а когда заглядываешь в эти глаза и пытаешься понять что в голове у этого человека как он себя чувствует какой у него социальный статус чем он вообще занимается а, доволен ли он своей жизнью и прочие пироги а, штука очень такие такие таки интересная вот но ну, а в целом чем еще хорошо на маршрутке то что а, ты знаешь а, что она все равно поедет вот. а если она сломается в дороге то можно пересесть на следующую что например не всегда можно сказать о личном транспорте что можно делать у отца в офисе вот. А это вот наша центральная улица города Николаев. Называется она Соборная, уже гуляют люди, вон детишки даже ездят на аттракционах, на машинках. Это такое у нас одно из наиболее посещаемых мест города. Тут есть всякие кафешки, заведения, вот. и люди, если не уезжают на выходные из города, какие-то другие места гуляют здесь вот а я уже подхожу к бизнес-центру которым сегодня у меня состоится урок по курсу говори уверенно вот я уже о нем рассказывал вот надеюсь что этот курс научит меня общаться с вами в первую очередь я пошел на него из-за того что очень захотел вести свой видеоблог Можно? А вот это вот мой тренер Юля. Привет, я холодный. Привет. И скажи, ты любишь ездить в маршрутках? Нет. Почему? Ну там много людей, они долго едут. А сами люди Понаблюдать за ними, интересно. Люблю. Наблюдают, когда еду и смотрю окна, всегда наблюдаю. Как они идут, в основном идут вот так. Глядя Любишь ездить в маршрутках? Да. Почему? Потому что лучше интересно, можно отдохнуть, посидеть, посмотреть покров. Музыку послушать? Да. <связь> Он может собрать, может такси так все свои телефоны, 8 забираемся возле памятника, да? Уверен, что я ходил по улицам, все время снимаю на камеру, в это время говорите, не обращайтесь внимательно на людей. чтобы что то, что -то как каждый... я за такие историю, иду сейчас по улице, разговариваю сама с собой, как пример того, -то... И... Этим уже мало, да, уже пришло. Бегу на остановку. Вот. Встречаюсь с другом, со своим, с Сашкой. Вот. И поедем мы на концертик съездим. Вечерний Николаев. Вот. Такое неосвещенное. Место в свет фар, отличная атмосфера для того, чтобы посетить андеграундное мероприятие. Порядочным пацанам, всем как бы, всем людям. Мы ведем заюзанный после концерта все болит после этого слэма но дичайший кайф именно от того что я давно так не угорал на концертах и блин ну это это это реально очень круто вот этот полный отрыв вот. не думаю ни о чем и сам формат мероприятия меня очень порадовал утро в офисе самое мое любимое время светит солнце чаще всего если даже солнце не светит то все равно а тут очень хорошо попадает свет, и офис постоянно светлый. Вот. Меня это очень радует, потому что меня свет очень сильно вдохновляет. А особенно солнышко, так это вообще. Вот. Тут у меня пока бардачок. Пришли стеллажи киевские. Вот. Очень я их хотел. Люблю простоту, такую хипстерскую, да. Ну, это у нас сейчас называется хипстерская, а вообще. Обычно вот такие вот стеллажики. Этот я еще не оформил, но это собрал только и там поставил, что успел. Сверху красный кут будет. Еще свечечку сюда поставлю. Вот. А тут посмотрю. Надеюсь, ну, думаю, наверное, что внизу поставлю там чайные всякие принадлежности. А то они у меня сейчас вот таким образом как-то на подоконнике ютятся, что не очень хорошо. А креселка, креселки мои любимые от Николаевской компании с outbacks, да вот вот они два в общем атмосфера чтобы можно было попить чайку опять же поработать собственно такая офис чтобы офис зоны комфорта я бы сказал штаны купил кстати вот. первый день одел. очень прикольное решение карманами есть прекрасная возможность э, разучиться класть что-либо в карман вот. вообще сами по себе по форме вот, как это они сделаны э, материал мягкий э, мягкий и э, и плотный такой ну типа джинсы только такие они прям уютные и офигенные короче это Белояр компания прислали мне вот э, ссылку могу дать вам э, даже в описании к видео, вдруг кому-то захочется тоже ну, иметь такие клевые штанишки. Люблю пить э, шупуэр. Раньше пил пуэры, вот, но, как потом оказалось, заваривал все как-то не очень правильно, и э, вообще не понимал практически, что я пью. То есть мне казалось, что вроде бы это так вот оно и есть на самом деле, что вот пуэр должен быть таким, так вот он там заваривается, короче, и вроде такой ничего. Вот. Но когда я попал в чайную, когда мне, меня напоили, в принципе, тоже пуэром, тоже шу, и, блин, я ощутил совсем другой и вкус, и приход, и состояние. И я настолько просто, блин, ошизел от того, насколько крутым может быть этот напиток, что я сразу же так подсел на чаи. Вот, стал пробовать все эти плэрчики. Не скажу, что я сейчас прям напробованный. Вот, и у меня еще все впереди. Вот, мне дико нравится это, это дело. Вот, и я ну, каждый день нахожу время, чтобы попить чак. Во время таких вот э, чайных перерывов. Ну, если дома, то я стараюсь ничем не заниматься, а сосредотачиваться непосредственно на чае. Вот, на чае, на разговоре с самим собой. Это очень отлично, ну, очень гармонично получается, потому что сам процесс чаепития располагает к тому, чтобы можно было посидеть в тишине, подумать о чем-то хорошем, вдохновиться на что-то. А на работе ну, у меня такой ритм, что э, я весь в каких-то проектах и мне постоянно э, надо что-то творить и что-то делать. И поэтому даже время на чай я уделяю, потому что мне очень он нужен, мне очень хочется. Но э, в это время, когда я пью чай на работе, я общаюсь не с чаем, а общаюсь с людьми, которые мне пишут кучу сообщений. Также просматриваю свою инстаграм-ленту, отвечая на какие-то комментарии, потому что, когда я сяду за рабочий стол, опять же, смартфон отлетит куда-то в сторонку, и мне будет не до него. Вот это в гости зашел к нам Андрей, который делает крутые ножи. Вот. И скоро мы сделаем с Андрюхой специальный выпуск про его вот эти вот все прибомбасы. Вот. думаю всем вам будет интересно а сейчас мы просто пьем чай даже я уже попил а андрюха пьет кофе например а я уже пытаюсь работать вот. такие вот дела перед привет салют всем привет сегодня 13 день отжимания моего участия в флешмобе по 22 отжиманиям вот и так как я не нашел никакую локацию потому что день такой очень суетной вот, и сейчас мы уже буквально с моей дочкой Евгенией э, убегаем на тренировку, вот, поэтому у нас осталось там буквально 15 минут, мы э, повторим наш трюк, но уже в моем офисе. Давай. Запрыгивай на на батюшку, давай. Держись, крепко. есть? Да. Погнали. ДИНАМИЧНАЯ <связывающие> <связывающие> <связывающие> <связывающие> <связывающие> Отжимайся. Хорошо. Женя тоже принимает участие в этом флешмобе. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10 11 двенадцать тринадцать четырнадцать пятнадцать шестнадцать семнадцать восемнадцать девятнадцать двадцать 21 22 ставь лайк отлично отлично <связи> Давай еще. Я Я не против. Что можно делать у вас? <сёк> <кладет>? <сёк> Сегодня день обещаю быть насыщенным. И неизвестно, успею ли я отжаться как-то где-то красиво. Я решил просто вот, встав с кровати, взять камеру, спуститься во двор и сделать что-нибудь незапланированное. Что из этого выйдет, давайте посмотрим. Попробую я это сделать сейчас вот здесь. Вроде получилось, вот делайте хорошие дела И всем хорошего дня. До новых встреч, друзья.